А я всем привет дорогие друзья сегодня я вам покажу как ой что -то. как создать сервер ну свой сервер бакет или просто сервер на Майнкрафт я вот такой вот есть вот такая вот ссылочка но я этот сервер не буду качать я буду конечно же качать на другой есть разные сервера тут а, сборочки серверов но я выберу какой нибудь свое ну например я думаю се сборка сервера от э эволюции давайте ее скачаем и посмотрим вот здесь обозначены все плагины я не знаю здесь мало маловато вроде плагинов ну нормально я, я думаю я могу добавить конечно же потом но ничего ладно также есть здесь ссылка на сайт будет в описании конечно же и здесь есть такие же и другие просто сборочки этих самых серверов бакет я не знаю это не так уж и оригинально смотреть от бакета ладно так, сейчас окай как мне меня загрузится продолжим ну вот ребята скатилась все-таки сборочка окай откроем ее и посмотрим как же ее настроить окай давайте я свернул ок, ну, вот открываем, и здесь у нас видно есть у нас есть на 32 бита и на 64 бита. Окей, okay. что мы делаем дальше? М -м дальше мы можем пока открыть вот эту папочку. Опс, сюда прописать ваш ник, под которым вы играете. Ну или не надо сюда просто писать, давайте э -э стартер пропишем, нажмем. Вот, у меня просто она выключается почему-то. Ну, это у меня потому, что уже так было давно. Я просто что-то наказал серверами. И у меня теперь они просто не открываются. Я не знаю почему. Но у вас это будет работать. Впрочем, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Извините, что я не показал, конечно. Но все равно, будет, конечно же, ссылочка. Ну, у вас должно будет сработать, конечно же. Ну, всем удачи и всем пока.